Приветствую вас, мои родные и любимые, с вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Льва. Повседневные дела и заботы могут занимать основное внимание Львов на этой неделе. Усиливается ваше стремление к порядку и к чистоте. а Чтобы навести порядок в окружающем вас пространстве, потребуется приложить достаточно немало усилий. В начале недели вы можете столкнуться с трудноразрешимой такой ситуацией. Например, может сломаться бытовая или электронная техника, а вы остро ощутите, насколько она вам сейчас необходима или, возможно, потребуется срочно заниматься ее ремонтом или покупкой новой техники на замену. Все это может вывести вас из равновесия, ввести дискомфорт в ваш размеренный и планомерный образ жизни. Однако вы можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны членов своей семьи. Вторая же половина недели связана с постепенным улучшением в делах. Это прекрасное время для... Решение вопроса с вредными привычками – это самое лучшее время будет закончить с ними. И раз и навсегда И это будет сделать очень легко, если вы этого хотите. Эта неделя способствует освобождению. Также при необходимости хорошо пройти бы медицинское обследование. Однозначно вам попадется наилучший врач, вам поставят правильный диагноз и назначат очень эффективное лечение. Усиливаются защитные силы организма, и к концу недели вы станете себя намного лучше чувствовать. Что же касается любовной сферы у львов на этой неделе? Влюбленным ли вам стоит приготовиться к переменам, которые произойдут в середине недели. Свидание, состоявшееся в интервале с 17 по 19 января, может открыть в вашем роване новую страничку – Возможно, вам удастся обратить на себя взгляд человека, который ранее вас не замечал. И я рекомендую вам сразу взять верный курс, так как потом будет сложно что-то изменить. Если вы хотите понравиться объекту своих чувств или затмить конкурентов, вам лучше быть во всеоружии и подумать о защите там, где вы поязвимы. Что же на финансовом фронте у львов? У львов на этой неделе успешно идут текущие дела. Основу удачной работы могут составить конструктивные отношения с коллегами и подчиненными. И при необходимости вы получите помощь и поддержку. В эти дни вы способны повысить качество своей работы так, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать. И обязательно доведите до полного завершения все начатые дела. В этом ключ к максимальной эффективности, особенно на этой неделе. А уже в конце недели могут произойти изменения в режиме работы, возможно поменяется график вашей работы. Что, дорогие львы, я желаю вам удачной недели, счастья, любви, изобилия. Конечно же, жду вас на новой неделе на наших прогнозах. Ставьте лайки, если вам интересны данные прогнозы. Делайте репосты для того, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться рекомендациями и тоже идти с нами вместе в сторону счастья. Подписывайтесь на наш канал и включайте обязательно колокольчик, чтобы быть в числе первых, кто узнает о выходе нового прогноза или полезных видео. А с вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.